Брать опыт или не брать опыт, заполнять первоосновы жизни и смерти или не заполнять, диктует мотив. То есть непосредственно какие-то вышестоящие информационные пакеты, да, которые мы сейчас называем эгрегориами. С точки зрения эгрегоров брать или не брать опыт, то есть включать первооснову любви или первооснову ненависти, решает алгоритмика эгрегора если она считает, что этот опыт чуждый, враждебный, который может повлиять на разум человека в качестве ереси, то есть альтернативной точки зрения. Что такое ересь в переводе? Это мнение. Просто мнение. И всё. В данном случае иное мнение. Потому что мнений может быть много, поэтому ереси быть не должно, потому что мнение подразумевает альтернативу, альтернатива подразумевает выбор, безобразие. безобразие. С точки зрения Грегора полное безобразие, с точки зрения человека естественное право на свободу. Иметь выбор между собственным хотя бы опытом, не говоря уже обо всем остальном. И логика, простая логика подсказывает, что чем больше будет у человека этого опыта, тем больше у него будет выбор. А опыт будет еще тем больше, если он не будет занимать геоцентрическую картину мира в своем ментале и не думать, что я живой, а все остальные нет. Все остальные это механизмы реальности. Только я умею чувствовать, все остальные нет, только я умею переживать, все остальные нет. И так далее. Соответственно, понятно, что механизм эгрегориального воздействия определен. Человека надо сделать эгоцентристом, надо сделать его единственным во всем мире, всех остальных сделать статичными объектами, и тогда этот человек становится абсолютно, тотально управляемым абсолютно тотально управляем, потому что в силу собственной специфики сознания он не способен взять никакой другой опыт. Если это выходит за пределы его чувствования, я этого не чувствую, значит этого не существует. или как говорят мужчины на утро после хорошей крепкой пьянки некоторые мужчины, если я этого не помню, значит этого не было. Вот это вот методика эгрегориального управления сознанием. Ты этого не чувствуешь, это к тебе не относится. Ты не чувствуешь, что произошло там, сям. Это к тебе не относится, это не твой опыт. Ты не будешь брать его, раскладывать на волокна, на алгоритмы взаимодействия и оценивать, анализировать. Это не твоего ума, овца, дела. Анализировать события, которые не имеют отношения к тебе личных отношений. А если ты сам не можешь отвлечься от процесса, я тебя отвлеку. Иди в магазин. Купи себе чего-нибудь. Но тогда лишь, когда человек сам определяет мотив, по которому он заполняет свои первоосновы жизнь и смерть, механизмы, по которым он разрешает первоосновам открыться или закрыться, это означает, что такие первоосновы, как добро, зло, традиция и свобода, формируются самим человеком, и, соответственно, они уже теряют свои неблагородные или благородные названия на этом уровне и получают какие-то другие обозначения. Но эти обозначения для самого человека являются просто словами, потому что они точно так же становятся конкретны, как его понимание жизни, как его понимание смерти, как его понимание любви и как его понимание ненависти. Только абстрактное управляет конкретным. А конкретное, конкретное управлять уже на том основании, что оно выше, онтологически не может. А это значит, что как минимум в этом свойстве они становятся равны. И первоосновы второго круга становится равны первоосновам третьего круга. А значит, у вас появляется возможность выбора, что поставить на более иерархическую позицию? Первооснову жизни и первооснову традиции. У вас появляется свобода выбора когда они не связаны друг с другом иерархическим предпочтением. Они будут, они связаны только тогда, когда вы начнете заполнять их самостоятельно и вязать их будет, вы будете самостоятельно. Причем всякий раз по-разному. И вот умение вязать первоосновы свои всякий раз по-разному, это называется магия управления. Пока магия управления. Да? Разновидностей магии может много, но это уже магия. Но как только начинается внутреннее самоувление, что я лучше знаю, что для меня лучше, это не магия, потому что вы не знаете. Знает только тот, кто успел собрать за всю свою жизнь весь возможный опыт и еще с довеском. Первооснову любовь, коль она запрограммирована правильно, она позволяет вам это сделать. Она заставляет вас впитывать, втягивать в себя все. Да, и многие из вас наверняка увидели, что до какого-то определенного момента, до какого-то стихийного слоя раскрытые первоосновы не показывали вам никакой новизны, не было новизны. Но дошли до какого-то определенного уровня, и вот эта новизна пошла. Вдруг что-то начало меняться. А все почему? Потому что первоосновы третьего круга, первоосновы конкретные, точно так же конкретно ваше присутствие на определенной территории. А это значит, что вы можете взять событийное поле только лишь на той территории, на которой вы есть. И если там нет нового для вас сегодня, все что там есть, вы знаете, это значит, что вы будете чувствовать опять повторение неких событий вот это вот ощущение дежавю. я это знаю я это уже видел это все уже было это все уже было но вдруг появляется информация из какого-то другого поля из какого-то другого пространства там случилось событие как коллега рассказала да вот, вот событие да? страшное событие ужасающее событие но событие яркое выпуклое которое позволит вам узнать очень многое и про человеческую натуру и про управление механизмами информационного воздействия на человека, и про некие мистические, оккультные предпосылки тех или иных событий. Вам стоит только лишь посмотреть на них с этой точки зрения. А для этого надо просто включиться в это событие и пропустить его по телам, по стихийным пространствам, взять информацию с каждого стихийного пространства и наполнить себе некую первооснову, с которой вы сейчас работаете из этого события. И вот это событие перестает для вас уже быть сторонним событием. оно вписывается в вашу первооснову жизнь и вписывается в вашу первооснову смерть как опыт, как опыт, просто опыт, вы знаете, что это бывает и знаете, как это бывает на разных уровнях. Первооснова любовь позволяет вам это втянуть сразу, Потому что когда мы на ментале начинаем что-то анализировать, на это приходится уделить время. А когда мы впитываем что-то через стихийную силу, оно впитывается сразу. И никакой Грегор не может нам взять информацию не ту, которую он разрешает нам посмотреть, а всю целиком. Мы ее потом проанализируем, давайте сначала впитаем. Потому что то, что является нашим достоянием, способно и подвержено воздействию нашей логики, нашей воли. И вдруг вот это событие становится твоим опытом, но что мы делаем? Мы от него бежим. Мы от него бежим мы готовы сопереживать какому-нибудь счастливому событию пережить там не знаю невероятное счастье своей приятельницы, которая там в медовом месяце находится да? но вот эту страшную катастрофу нет нет это ужасное событие. но если ты не хочешь переживать его так магически уже и сложно догадаться, что если этот опыт нужен, ты переживешь его фактически. Первооснова любви позволяет держать первооснову открытым и впитывать весь опыт целиком, не разбирая хорошего или плохого, просто втянуть себя, всосать и все. Наполнить эти первоосновы. Первооснова ненависти, соответственно, будет совершать обратное. Она не будет позволять вам брать этот опыт. Критерии оценки, какой опыт надо брать, а какой не надо, мы задали себе с самого начала. Это чисто магический механизм. Мы договорились, что мы берем не социально полезный опыт, мы берем не опыт невероятного финансового успеха Билла Гейтса там, или какого-нибудь там Стива Джобса. Мы берем опыт, который нужен в магии. Мы берем новое и не берем копии. Мы говорили об этом, мы говорили об этом, мы об этом сразу договорились на берегу. Мы берем новое и не берем копии. Соответственно первооснову любовь мы ее открыли на этом основании. Она становится открытой для нового. И как только она распознает событие, которого нет у вас в первооснове жизни, нет у вас в первооснове смерти, она распакивается и начинает впитывать, всасывать в себя это событие целиком и полностью, не позволяя вам его дифференцировать, она берет его все. Но как только начинается дифференциация, это значит, что в этот процесс включилось нечто из второго круга, нечто. Он говорит: "Хорошо, давай эту ситуацию мы сейчас посмотрим вот так, вот так посмотрим, а вот так не будем. Вот так, вот там с той стороны смотреть это страшно, это плохо, это морально. Посмотрим с этой. Попробуем за завес и распознать и что-то там увидеть за той завес под покрывалом и сиду." Но только с этой стороны. Потому что будешь смотреть с той стороны, это уже ересь. Всё, это уже у тебя появится альтернативное мнение, крамольные мысли. черти, до чего ты додумаешься? Человек такое существо хаотичное, непредсказуемое. Он, бог знает, до чего додуматься может. И, как правило, всегда не до того, до чего надо додумываться, хорошему эгрегориальному слуге. Но на любое изменение, собственное изменение нужно две вещи, время и воля. Две и не больше. И вам все-таки придется их выложить, если вы хотите результат. Время и воля.